Итак, ребята, всем привет. Я надеюсь, сейчас я, короче говоря, себя сделаю побольше. Вот. Извините за то, что я поздний время выкладываю этот ролик. Просто сейчас время появилось, я его выложил. Получается. Окей. Ага. Вот, короче, я создал свой текстур пакне когда заходите, пак png кто хочет может посмотреть по принципу его иконку сейчас загрузится вот вот так вот его иконка выглядит я его сейчас, короче, на ваших глазах собираюсь загрузить в эту э, на Яндекс диск. А потом вам дам ссылку под видео. Ссылка под видео. Okay. Окей. Захожу сразу же. Яндекс. неё нет а Само жhi آмана. Даже Esos Analytics, так, И вот. То есть я сюда, да? а, Ок. А, все. Наверное, сюда нажимать. А, если вы строго... Раз. Значит. В... Да вот. ссылку ссылке. Я No, no.